Оплата жетоном. После того, как ваш партнер или спонсор создал жетон, вы можете использовать его для оплаты продукции через магазин или автошип. После того, как вы определились с продуктом, адресом и условиями доставки и попали на страницу оплаты, вот на такую, внизу странички можно увидеть выпадающий список всех доступных методов платежа. Для оплаты жетоном необходимо выбрать строчку Sign Up Token и нажать на кнопочку Отправить вам открывается страничка всего с двумя редактируемыми полями. В первом необходимо ввести логин человека, который создал этот жетон, а во второй название самого жетона. Если номинал жетона покрывает всю стоимость заказа, то после того, как вы нажали на кнопочку «Продолжить», вам откроется страничка с подтверждением успешной оплаты и номером заказа. В случае, если жетон не покрывает стоимость всего заказа, то после нажатия на кнопку оплаты жетон будет списан, а вас автоматически перебросит на предыдущую страницу для выбора второго метода платежа, чтобы покрыть оставшуюся разницу.